Пожалуйста, поясните об эмиграции. Какой опыт проходит душа? Зачем и что важно знать, чтобы себя сохранить и понять, а также принять другую культуру? Чему может научиться славянская душа у арабов, африканцев, дальневосточных людей? Какие качества или стихии? Вот это очень интересный вопрос, вопрос связанный с опытом. Давайте попробуем с этим разобраться. Ну, для начала немножечко поправимся, потому что у души как бы нет отнесения к расе. Форма и фигура речи, которая, которая вошла в обиход, там славянская душа, арийская душа, это не совсем верная формулировка, потому как у души такого определения нет. Душа это информационная структура, как бы проекция сознания некоего бога. Бог может принадлежать к славянскому пантеону, может принадлежать к кельтскому пантеону, к северному пантеону, пантеону африканских богов, азиатских богов. При этом при всем мы с вами уже знаем, что одна и та же сила может проецировать себя в совершенно разные пантеоны. Поэтому привязывайте к какой-то определенной культуре в контексте души было бы наверное не, не совсем верно просто в этом воплощении вы родились в некоем роду в некой культурной основе которая имеет отношение к славенству Ну вот так получилась жизнь случайно или специально что вас вело в лону другой культуры зачем это случайность, это погрешность системы или в этом есть какой-то смысл. Смысл для кого? Для системы, для вас лично, для вашего бога. На все эти вопросы нужно находить ответы и конечно в большей степени этот ответ никогда не может быть общим, он всегда очень личный, личный для вас, личный для вашей силы, поэтому никогда в объеме, скажем так, в обобщении, наверное, отвечать на этот вопрос было бы не совсем верно. Но мы попробуем рассмотреть варианты, как бы, а что, собственно говоря, может быть, каковы могут быть причины. Человек, как вы знаете, рождается в каком-то роду, и в этом роду есть определенные правила, непосредственного у эгрегора рода, есть определенные правила, то, ради чего род существует, растет, развивается все родичи, все потомки, которые рождаются в той или иной семье, в той или иной линии крови, в большей или меньшей степени несут в себе эту память, несут в себе, можно сказать, даже эту нагрузку, нагрузку рода. Что нужно для этой линии крови, ради чего вы все существуете, связанные одной кровью. И вы знаете по истории формирования эгрегориальных систем, а также по истории формирования родов, и на эту тему мы очень много говорили, есть множество и видеоматериалов, и книги написаны мною на эту тему, что род это неравнозначное, неравномерное образование. Есть на кого род смотрит в первую очередь и нагружает их задачами для рода в большей степени, чем кого-либо другого. Есть те, кто к роду привязан не сильно и род дает таким людям большую степень свободы. Есть те, кем род готов в любой момент пожертвовать, если вдруг случается какая-то неприятность с остальными родичами. Есть та сила, которая держит, сцепляет весь род, все, всех родичей, всеми информационными связями, как бы замыкая их на себя. Эта фигура называется Регина рода. Все это вы конечно же знаете. Если род отпускает вас на вольные хлеба, это означает, что в роду вы находитесь в районе живого пространства. Вместе с максимальной степенью Свобода и не то чтобы с минимальной степенью защиты, но по крайней мере с минимальной степенью обременения такой заботой от рода. И в этом случае вы получаете возможность отправляться на другие земли, получать опыт, как для рода, так и для себя лично. Женщина, которая, например, выходит замуж на другую землю, она конечно же переходит в другой род, если не сказано иное. Потому что все системы, за исключением матриархата, несущие в себе патриархальную функцию, в основном включая вновь прибывшую женщину в свое, в свое внутреннее тело, не оставляет за ней права быть связанной со своим первичным родом. Опять же, если не оговаривается изначально иное. Человек в этом случае тогда уже не для рода что-либо приобретает, а лично для себя, поскольку с родом той связи, набора опыта у него э, в такой силе уже нет. А вот для себя лично опыт начинает обретаться. И в этом смысле активируется, конечно, та суть, которая есть суть вашего Бога, и вы, погружаясь в другую атмосферу, возможно, несколько отличную той, пантеону, которого привязан именно ваш бог, начинаете получать опыт совсем других культур. Зачем? Ну очевидно для разнообразия, очевидно для получения информации, которая раньше была невозможна. Такие истории не случайны никогда, хотя может казаться, что внешние жизненные обстоятельства привели тебя в эту ситуацию, ну, абсолютно сумасшедшим хаотическим образом. Но это не так. Для того, чтобы попасть в какие-то жизненные обстоятельства и связать свою жизнь с другой землей, должны быть определенные необходимости. И эти необходимости вот таким вот образом проявляются. Если вы попали, коллега Анна, на другую землю и задаете себе вопрос, зачем, оглянитесь по сторонам. Чему может вас научить эта земля? Что в ней есть такого, чего нет на вашей земле? В чем существенное отличие? В людях, в культуре, в правилах, в цивилизации. Чего достигла ваша цивилизация, чего достигла цивилизация, которую вы сейчас изучаете? Ощутите себя ученым, путешественником, возможно этнографом, который пытается понять то, что раньше было информационно, не присутствовало в системе, в которой ты родился и появился на этот свет. Для чего-то все нужно. Если вы сумеете ухватить это, эту задачу, то ваше взаимоотношение как с землей, на которой вы теперь живете, так и со своим внутренним техническим заданием по изучению чего-то иного, станет вам более понятен и как следствие более успешен. Потому что понимание, оно половина успеха. И я очень Надеюсь и желаю вам, чтобы в вашем случае все получилось именно.